Уважаемые дамы и господа, наш эфир продолжает встреча с Алексеем Орловым в его программе «Моя Америка». Алексей, добрый день. Добрый день, Толя. Добрый день, дорогие дамы и уважаемые господа. Мы начнем вот с чего, дамы и господа. Ну, во-первых, у нас в субботу будет выборы праймерис в Южной Каролине, а вот в предстоящий вторник 3 марта это, дамы и господа, супер вторники. Вот сегодня мы об этом в супер вторнике поговорим. Вот в этот день, 3 марта, первичные выборы и кокусы пройдут в 14 штатах. Ну, и демократические, и республиканские, но мы обращаем с вами внимание только, естественно, на праймерис и кокус, с демократической партии, потому что с республиканской партией все ясно. Президент Трамп будет кандидатом республиканской партии. А вот кто будет кандидатом демократической партии, мы пока с вами не знаем. Так вот, 3 марта праймерисы и кокусы повторил в 14 штатах. И в этот день на кону будут голоса 1357 делегатов съезда демократической партии. И совершенно не исключено что тот демократ, который заручится в супервторник большей частью разыгрываемых голосов, приедет в июле на съезд в Милоки, приедет лидером гонки и вероятным победителем в борьбе за номинацию кандидатов в президенты. Четыре года назад, супер-вторник, когда это был 1 марта, демократические праймерисы и кокусы состоялись в 13 штатах, республиканские в 16. В демократических Хиллари Клинтон опередила Берни Сандерса. Дональд Трамп четыре года назад, в супер-вторник, практически гарантировал себе победу в борьбе с однопартийцами, чтобы стать кандидатом республиканской партии. Предстоящий супервторник, вторник еще раз, республиканцев не беспокоит, потому что победитель известен – это Дональд Трамп. «Демократы ждут этот день, затаив дыхание». Поддерживающая демократов газета The New York Times заполнена статьями, в заголовках которых присутствует слово «энксити», что подразумевает беспокойство, тревогу, страх. Газета Wall Street Journal, это прореспубликанская газета, опубликовала 15 февраля февраля статью, назвав агонией, предшествующей супер-вторнику состояние истаблишмента демократической партии. Агонию и страх вызывает возможная победа сенатора-социалиста из Вермонта Берни Сандерса. Демократы считают, он будет разбит в пух и прах Трампом на всеобщих выборах и значит не должен быть номинирован кандидатом демократической партии. Мы с вами знаем, что четыре года назад Сандер стал жертвой партийного истаблесмента, потому что партийные боссы поставили на Хиллари Клинтон. Нынче, нынче вставленных партийных боссов бывший вице-президент Джо Байден. Но Байден пока не, не оправдывает доверие партийной элиты. Впрочем, мы будем ждать предстоящей субботы, праймерис, в Южной Каролине опросы показывают, что в Южной Каролине Байден может финишировать первым. Итак, если не Байден спасет партию, провалит супер вторник, кто тогда спасет партию от Сандерса? Вопрос, может быть бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг, он игнорировал, мы знаем, предыдущие праймерисы Кокусу и вступает в борьбу только во вторник 3 марта. Вопросов в связи с супер-вторником, предстоящим пруд пруди. Давайте сначала обратим внимание на этот день. Супер-вторник – это интересный факт. Это совсем юное явление в истории американских выборов. Первый супер-вторник состоялся совсем недавно, 36 лет назад, в 1984 году, на памяти многих из нас. В тот год, 1984 Никто не сомневался, и будет президент Рональд Рейган. Но вот вопрос о кандидате демократов оставался открытым. И демократы решили проводить выборы сразу в нескольких штатах в один и тот же день. В супер вторник. По мнению демократов, сконцентрированные, не разрозненные по штатам выборы и кокусы, а сконцентрированные, позволяли... Донести до избирателей всей страны идеи и планы демократической партии. Была еще одна причина, которая побудила демократов проводить праймерисы и кокусы в один день в большой группе штатов. В 88 году, отвечая на вопрос, почему понадобился супер вторник, в 88 году он проводился уже во второй раз, тогдашний губернатор штата Вирджиния, демократ Чарк Роб, потом он стал Сенатором ненадолгое время, интересная деталь, он был женат на одной из дочерей Линдона Джонсона, президента. Так вот, отвечая на вопрос, почему понадобился супер вторник, Чак Роб сказал в 88 году, потому что существует синдром Айвы. Айва штат первых кокусов. Демократы считали, не заслуживает повышенного внимания всей страны при избрании кандидатов в президенты. Следует сосредоточить внимание на других штатах, проводить супер вторник. Почему демократы не взлюбили Айву, это случилось после выборов 1976 года. В тот год, в 1976 Президентские выборы выиграл демократ Джимми Картер, который был мало кому известным бывшим губернатором штата Джорджия до победы на кокусах Ваеви. Победа Ваеви вознесла Картера аж Белый дом. Ну, что касается президентства, то Джимми Картер провалил президентство и в 80-м году был разгромлен Рейганом, и демократы возложили на Аеву ответственность за такого президента. Итак, начиная с 1984 года супервторник занял прочное место в календаре президентских выборов причем и демократической партии, и республиканской. В 2000 году супервторник объединил 16 штатов, 16. Напомню, предстоящий супервторник только 14. 2008 год, совсем недавно. Он оказался рекордным. 5 февраля, тогда супер вторник был 5 февраля, в 2008 году, первичные выборы кокусы проходили сразу в 24 штатах, ну почти в половине штатов. Тот супер вторник, мы помним, его назвали цунами вторник, супер дупер вторник. Предстоящий супер вторник никто цунами супер дупером не называет, он не дотягивает до рекорда, голосовать будут в 14 штатах и на зарубежных территориях. Итак, у супер вторников были, есть и, разумеется, остаются и останутся критики. Главный упрек критиков следующий. супервторник на руку исключительно кандидатам, в избирательных фондах которых много денег. Ну, деньги нужны на многие дела, не только постоянные перелеты перемещения из штата в штат деньги требуются на организацию предвыборных отделений с оплачиваемыми работниками ну и конечно деньги требуются на пропагандистскую кампанию это оплата рекламы на телевидении радио и в газетах так вот среди четырнадцати штатов предстоящего супервторника значатся такие гиганты как Калифорния и Техас Естественно, кто кроме Блумберга может внести десятки миллионов долларов в кассы только калифорнийских и техасских телекомпаний? Нет, поэтому ничего удивительного, что Блумберг значится в числе главных претендентов на победу в предстоящий вторник. Он и Берни Сандерс. Хотя избирательный фонд Сандерса пополняют миллионы рядовых избирателей. Ни одного другого из демократов нет средств, необходимых для победы в супер вторник. Это, однако, вот что важно. Это совсем не значит, что потерпевшие поражения сойдут с дистанции. Потому что проигравшие сохраняют шансы, пусть совсем минимальные шансы, но они сохраняют шансы на номинацию кандидатов в президенты. Шансы! предоставляет им принятое Национальным комитетом Демократической партии правило отбора делегатов на общенациональный съезд. Итак, предстоящий вторник праймерисы и кокусы в 14 штатах будут разыграны, повторю, голоса 1357 делегатов съезда. Калифорния, гигантский штат, даст почти треть 415, Техас даст 228, Северная Каролина, мой штат, даст 110, но ну, еще будут кокусы на американских Самоа, это острова в Тихом океане, Самоа дадут 6 делегатов, и будут кокусы среди живущих в других странах демократов. Эти кок кокусы дадут 13 штук. Друг делегатов съезда, 13. Кстати, в прошлом году, в прошлом году 4 года назад, кокусы среди живущих в Европе демократов выиграл Берни Сандерс, а не Хиллари Клинтон. Итак, в былые годы демократ, вышедший победителем в штате, получал львинную долю разыгрываемых в этом штате голосов делегатов съезда. Так было. Но ныне принято, кстати, принято по настоянию Сандерса другое правило: пропорциональное распределение числа делегатов среди участвующих в выборах претендентов, президенты, чтобы заручиться поддержкой какого-то числа делегатов съезда, делегатов съезда, претенденту следует набрать в конкретном штате, ну хотя бы 15 голосов. Новое правило. Принятая по предложению Сандерса, позволяет даже занявшему в праймерис или кокусах четвертое и пятое место получить какое-то число делегатов. Главное набрать хотя бы 15% голосов. У нас уже прошли три соревнования демократов: кокусы в Аеве, праймерис в нью гэмпшире и кокусы в Неваде. Окей. После вот этих трех соревнований, скажем так, на счету Берни Сандерса 28 делегатов у мэра Пита Бутиджича. Бутиджич, мать родная, какая фамилия! Я, кстати, дамы и господа, вам говорил, я обещаю, если мистер Бутиджич станет хотя бы кандидатом в демократической партии, он не станет. Но если он станет, я обязуюсь перед вами выучить, как произносится эта дикая фамилия. Букиджи, и итак, у Сандерса 28 делегатов, у Пита 22 делегата, и ненамного отстает Элизабет Уоррен Покахонтас, в ее 8 делегатов, у сенаторши Эми Клобучар 7, и у Слипи Джо Джо Байдена 6 штук. Окей, ну Джо, Джо говорит, что он выиграет предстоящие в субботу Праймерис Южной Каролины. Кстати, сегодня очень высокопоставленный афроамериканский конгрессмен, он депутат Палаты представителей именно из Южной Каролины Клайберн. Клайберн, он сегодня обратился к своим однопартийцам, хотя поддержать кандидатуру Джо Байдена. Это очень важно, потому что афроамериканцы Демократы составляют 40% от, числа, от общего числа демократов в Южной Каролине. <coughs> Итак, повторюющий раз. Перед субботой у Сандерса 28 делегатов, гол... на съезде у мэра Пита 22, у Покахонта 8, у Эми Клобуча 7 и у джо 6 штук. И вот каждый из этой пятерки может увеличить в предстоящую субботу на праймериз с Южной Каролине и в супер вторник увеличить число своих сторонников в делегатов съезда. Вопрос, прекратит ли кто-нибудь из них борьбу за номинацию кандидатом в президенты, если окажется, что ну, шансов почти что нету? Прекратить только в том случае, если в кассе избирательной команды не останется денег на дальнейшие праймерицы Кокусова. Начиная с супер-вторника, мы с вами это знаем, в гонке гонки присоединяется Литл Майк, Майкл Блумберг. Его имени не было в бюллетенях для голосования ни в Кокусах, в Вайве, ни в Аде, ни в Праймерис, Нью-Гэмшире, не будет в бюллетенях для голосования в предстоящую субботу в Южной Каролине. Начиная со супер-вторника, его имя будет в бюллетенях во всех штатах. По мнению абсолютного большинства обозревателей, Супер вторник выведет Блумберга в главные соперники Сандерса в борьбе за номинацию кандидатов в президенты. И партийный истеблишмент демократической партии, а также средства массовой информации, которые поддерживают демократов, открыто ратуют за победу Блумберга над Сандерсом. Причину знает каждый, мы с вами знаем, мы знаем сходит. Для большинства американских избирателей кандидатура социалиста Сандерса может оказаться неприемлемой. Если он станет кандидатом в президент, это общее мнение. Мечте демократов по свержению Трампа это мечте не суждено осуществиться. А вот миллиарды Блумберга могут, считают демократы, превратить мечту в реальность. У Сандерса нет миллиардов долларов. Но есть миллионы сторонников, и об этом свидетельствуют общенациональные опросы общественного мнения, которые вознесли Сандерса после победы в праймере с Нью-Гэмширой в лидеры гонки. Ни один другой демократ не привлекает на предвыборные митинги столько сторонников, сколько Сандерс. Я приведу несколько примеров. На недавнем митинге в Денвере Сандерса приветствовало более десяти тысяч сторонников. Митинг по, это штат Вашингтон собрал 17 тысяч. В прошлом году выступление Сандерса в Квинси, это Нью-Йорк, привлекло более 20 тысяч сторонников. Прошлым летом он выступал в Лос-Анджелесе перед Сити-Холом. Его приветствовали 25 тысяч энтузиазм сторонников Сандерса сравним только с энтузиазмом сторонников Трампа. Но и это мы с вами знаем, между сторонниками Сандерса и сторонниками Трампа есть громадная разница. Выступление Трампа собирает людей от по возраста. Мы видим на этих выступлениях молодых мальчиков и девочек, видим стариков. Абсолютное большинство сторонников Сандерса – это избиратели не старше 30 лет. И эти избиратели не старше 30 лет готовы поддержать политика, которая, во-первых, Ратует за подчинение государству системы здравоохранения и энергетического сектора. Этот кандидат считает, что должен быть введен общенациональный контроль над ценами за аренду жилья. Он обещает сделать бесплатную учебу в высших учебных заведениях. Также он говорит, цитирую Сандерса, Америка пропитана расизмом сверху донизу. Ну и, конечно, Сандерс открыто отвергает капитализм. Одна лишь мысль, дамы и господа, что такой политик может стать соперником Трампа приводит в ужас не только истеблисмент демократической партии, но и журналистов, профессуру, общественных деятелей, каждого, кто ратует за смещение Трампа с поста президента. Однако никто из демократов-противников Сандерса не готов признать очевидные сторонники Сандерса плоды их трудов. Мы говорим, дамы и господа, что посеешь, то и пожнешь. Американская школа прививает неприятие капитализма и рыночной экономики. Американские университеты и колледжи превратились в рассадники нетерпимости ко всему и вся, что противоречит левой идеологии. Критика Америки леваками как российского государства стала совершенно обычной. Не забудем. С подачи левых идеологов изменение климата превратилось из научной проблемы в политическую, даже в религию. Прибавлю к этому, молодое поколение не знает истории. Интересную заметку опубликовал в газете уолл стрит Journal, это консервативная газета, но заметку написал либеральный комментатор Wall Street Journal, Уильям Гелстон. Статью он свою назвал так. Почему молодежь поддерживает Сандерса? Он в частности пишет, для тех, кто моложе 30 лет, холодная война существует только в книгах по истории, а эти книги молодежь вряд ли читала. В школах только 31 штата обязательное изучение истории Соединенных Штатов. То есть, дамы и господа, в 19 штатах, в школах в 19 штатах, ну, имеется в виду, естественно, прежде всего, паблик школы, общественные школы, в них даже не изучается история Соединенных Штатов. Вот в статье либерального журналиста Гелстона есть несколько интересных цифр. Я приведу лишь некоторые, я не буду приводить многие. Одна цифра. 71% молодых избирателей считает, чем больше иммигрантов, тем сильнее будет Америка. 71% молодых так считает только 47% старше 65 лет. Еще одна цифра. 61% молодых уверен, что ислам подстрекает к насилию не больше любой другой религии. Среди тех, кто старше 65 лет, так считает только 41%. Еще одна цифра. 59% молодых не сомневаются... Изменение климата представляет собой, цитирую, «очень серьезную проблему». И эти молодые люди не старше 30 лет обвиняют старшие поколения в нежелании воспринимать изменение климата как угрозу планеты Земля. Подведу итог, дамы и господа. Сторонники Сандерса – продукт Левой Америки – они а продукт американской школы средней и продукт американской школы. И вот эту Америку, левую Америку, охватила агония в связи с возможной номинацией вермонского сенатора кандидатом Демократической партии. Левая Америка в поисках альтернативы демократа-центриста. Умеренного, умеренного модерейт, модерейт-демократа, не нелевака-прогрессиста, ну к таковым партийный эстеблишмент причисляет бывшего президента Байдена, сенатора Клобучара, мэра Питта, ну и к таковым причисляется, естественно, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Вопрос. Действительно ли этот квартет претендентов на номинацию кандидатом на пост президента представляет собой центристское, умеренное крыло демократической партии? Может быть, дамы и господа, правы те, кто считает, что среди продолжающих борьбу демократов нет центристов, а есть только большевики и маншевики. И вот на эту тему я буду говорить с вами ровно через неделю.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 Итак, уважаемые дамы и господа, мы возвращаемся в программу Алексея Орлова «Моя Америка». Как всегда, во втором сегменте Алексей согласен отвечать на ваши вопросы, выслушать или обменяться с вами мнением. Поэтому, пожалуйста, набирайте номер телефона в студии 847-400-5200. Ну и у нас уже есть звонок, поэтому предлагаю его принять. Добрый день, вы в эфире. здравствуйте. Добрый день. Когда несколько месяцев назад Майк Блумберг объявил о своем продвижении в Белый дом, Конгресс усилил процесс импичмента нашего президента Трампа. Хотя демократы понимали о том, что они этим ничего не добьются, и, и еще они очень хорошо понимали о том, что это сильно отразится на Байдене, что и в конечном итоге произошло. Сегодня лидером является Сандерс. Вот. И, и тем не менее демократы не успокоились и объявили его шпионом Путина. Вот, об этом даже Боммер вчера сказал. Вот, э, скажите, пожалуйста, если вдруг Сандерсу повезет, и он станет номинантом от демократов, и когда, допустим, будут дебаты между Трампом и Сандерсом, вдруг об этом скажут, то же самое скажут э, республиканцы. Будут ли тогда возмущаться этим э, наши демократы о том, что он якобы является шпионом? Они же сами это в подали. Спасибо. <связь> ну, во-первых, многое зависит от того, кто будет проводить дебаты. Их, наверное, будет... Ну, дебаты раз, два, три, наверное, три штуки будет. Кто, кто будет задавать вопросы? Если будет задан соответствующий вопрос, то, наверное, на него придется отвечать и Сандерсу, и может вступить в разговор Трамп. Если... Ведущие дебатов такой вопрос не задраждут. Я сомневаюсь, что вопрос о вмешательстве Путина в избирательную кампанию, американскую президентскую избирательную кампанию, вообще будет поднять. Ну, я должен сказать, что я отношусь к разговорам, разговорам, это данные как бы разведки наших замечательных спецслужб, о том, что... Путин хочет помочь Сандерсу, я отношусь к этим разговорам точно так же, как к разговорам о том, что Путин хотел помочь э, Трампу. Что значит вообще помощь на выборах? Ну что, взломали эти самые аппараты, в которых люди голосуют, или послали армию в какой-то штат сторонников того или другого президента голосовать? Что вообще значит вмешательство в России? Кстати, Россия, Россия, Советский Союз, Сколько я помню свою жизнь в Советском Союзе, во время любых президентских выборов у России всегда был любимый, любимый кандидат, кого они больше любили. Ну, я, например, помню, в 1956 году, я еще был достаточно молод, но я очень хорошо помню, все хотели, чтобы победил Эйзенхау. В 1960 году, вскоре во второй срок Эйзенхау произошла, как вы знаете... История с Пауэрсом, Изенхауэр попал в немилость, и перед выборами 60-го года советская пропаганда открыто ставила на Джона Кеннеди, еще и потому, что Никсон, будучи вице-президентом, отличился на американской выставке в Москве, где затеял спор с Никитой Хрущевым. И так, начиная с каждого года. Каждый год у России были какие-то предпочтения. Поэтому, если Россия предпочитает кого-то, скажем, 4 года назад Путина, или сегодня предпочитает Сандерса, это совершенно обычные дела. Что же говорить о помощи? Я не помню точную цифру. Значит, ну цифра была. Сколько денег вложили э, России? Я не говорю, что правительство России вложило, а может быть правительство, важно в поддержку будто бы Трампа, будто бы Трампа в социальных сетях. Речь шла, если мне не изменяет память, о 10 или 15 миллионах долларов. Что такое 10-15 миллионов долларов в избирательную президентскую кампанию, когда счет идет на сотни миллионов, а то и на миллиарды. Поэтому все эти разговоры о том, что Россия кому-то помогает, помогала Трампу, помогает, помогает Александр. это это Дамы и господа, на мой взгляд, на мой взгляд, я, может быть, не прав, это рассчитано на наивных, совершенно далеких от реальной жизни американских избирателей. Ни один здравомыслящий избиратель не может в это верить. Естественно, конечно, эти все разговоры используются пропагандистами той или другой партии. Вполне возможно, я не исключаю, вы правы, что пропагандисты республиканской партии, если... Берни Сандерс станет э, кандидатом в демократической партии, то какие-то идиоты, пропагандисты республиканской партии будут в каких-то органах в социальных сетях использовать слухи разговоры о том, что Путин помогает Сандерсу. Но это, это чистая пропаганда. Никакого отношения Россия к помощи тому и другому, к реальной помощи не имеет и иметь просто-напросто не может. Спасибо большое за вопрос. Так, принимаем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. А, добрый день, уважаемый добрый Алексей день. Анатолий. Добрый Владимир, Сан-Франциско. Говорите, Володь, говори, слушаем. Да, значит, у меня два вопроса к Алексею Орлову. Я быстренько. Значит, первый вопрос, ну то, что он любит, про, про судей. Про 11-й наш сорков, Сан-Франциско, Западный побережье. Значит, насколько я девятый, слушал Берштейн, такой Джордж Берштейн, и он сказал, что Трамп, в принципе, слепил уже, Что 13 на 16, три судьи, судьи ждут назначения, еще там десяток каких-то, так, порт-тайм. Я, я вот этого не понял, если вы объясните, по поводу, ну, вот, порт-тайм судей. И второй вопрос. Значит, слушал... Трампа он ругался на Гинзбург, похоже, что она какой-то политически, ну, короче, ангажированное заявление сделала. Вот если вы можете это рассказать. А В общем, спасибо за вам большое. Вопрос. вопрос очень интересный. Принято на протяжении, я не знаю, десятилетий существования нашей страны, что Верховный суд это не политическая организация, а абсолютно юридическая, судейская, третья ветвь власти, не имеющая никакого отношения к исполнительной власти, не имеющая никакого отношения к законодательной власти, то есть к Белому дому и Конгрессу. И считалось всегда совершенно неприличным, чтобы члены Верховного суда комментировали какую-то деятельность, будь то политическую деятельность Конгресса, будь то политическую деятельность э, Белого дома. Так вот, госпожа Гинзбург и ее подруга, младшая, господа, госпожа Сатамайер, позволили себе критиковать Трампа. Это совершенно неслыханный вариант. Что дальше? Значит, на рассмотрении Верховного Суда находится несколько дел, в которых в той или иной степени рассматриваются законность действия администрации Трампа. И Трамп сказал, что поскольку госпожа Гинзбург и госпожа Сатамайор выразили отрицательное отношение к нему и к его администрации, они не должны принимать участие в рассмотрении любого дела, которое затрагивает администрацию Трампа. На мой взгляд, это вполне законное, скажем так, Требование, ну не требование, а просьба. Повторю еще раз. Выступление госпожи Гинзбург и госпожи Сатмайор это абсолютное нарушение традиции Верховного Суда не вмешиваться в политику, а заниматься только своими судейскими юридическими делами. Это первое. Что касается 9 округа апелляционного суда, но ну, мы знаем, что... В, есть федеральный, по-моему, если я не изменяю память, 13 или 14 федеральных апелляционных судов, причем девятый, который находится на западном побережье, он крупнейший, поскольку в девятый входит Калифорния, Орегон, Вашингтон, громадное количество штатов с громадным числом населения. До поры до времени, до поры, до времени в последние десятилетия девятый апелляционный суд федеральный, был самым либеральным апелляционным судом в стране. И когда требовалось оспорить какое-либо решение президента республиканца, или решение принятое республиканцами законодателями в Конгрессе, то всегда какой-то из этих штатов, которые входят, входят в, в округ объединяющий девятый апелляционный федеральный суд, какой-то из этих штатов затевал судебный процесс так, чтобы дело поступало на рассмотрение как раз вот именно в 9 федеральный апелляционный суд. И этот суд, как правило, принимал решение в пользу демократов. Дональд Трамп занялся, ну, занялся с первого дня своего правления, занялся, скажем так, изменением идеологического состава в федеральных судах. Причем не только, ну, когда мы имеем в виду, мы на виду у нас у всех э, Верховный суд. Мы знаем, кого туда назначил Трамп. Это Горшич и это второй парень. В общем, оба они, так, людей, их этих судей, юристов, называют конституциалистами. То есть они прямо следуют Конституции, они пытаются что-то изобретать. Это, как правило, Либеральные э, консервативные судьи. Мы их называем консервативными. Окей, окей. Но Трамп, Трамп занялся пересмотром и федеральных судов, в том числе и апелляционных федеральных судов. Значит, когда в этих судах появляется вакантное место, президент имеет право заполнить вакансию. Так вот, до сих пор, до сих пор, за, за три года Трамп заполнил в апелля... федеральные суды и в апелляционные, в окружные, назначил больше судей, чем Барак Обама назначил в федеральные апелляционные суды и в течение восьми лет своего правления. И девятый суд, суд, там на сегодняшний день, на сегодняшний день, либералов, то есть назначенных президентами-демократами Обамой, Клинтоном, до да, Клинтона был, кто там был, <как> этот, Картер, их пока что больше. Но если Трамп остается на своем посту президентом и будет переизбран, то наверняка появятся вакансии и в девятом апелляционном суде. И вполне может быть, что заполнив эти вакансии, Девятый апелляционный федеральный суд, который находится на Тихоокеанском побережье, тоже, тоже станет э, консервативным. Этого как огня боятся демократы? Ну как огня боятся? Поэтому, дамы и господа, вопрос стоит на выборах у нас в ноябре не только кто будет президентом, но продолжат ли республиканцы контролировать Сенат. Если Сенат попадет под контроль демократов, то все назначенцы президента Трампа будут отмечены, потому что у демократов будет большинство в Сенате. Сенат утверждает суде, не только Верховный суд, но и федеральные суды, окружные и апелляционные. Поэтому наша с вами цель, когда я говорю «наша», наша, с вами цель, я имею в виду тех, кто болеет за Трампа и за республиканцев, сделать все возможное, чтобы Сенат по-прежнему был находился под контролем, республиканцев, под, под контролем республиканцев. Теперь, то, что вы говорите о судьях, судях которые выполняют ну, временную работу, что ли, парт-джаб. Я, признаться честно, я впервые сталкиваюсь с таким термином, потому что судья либо сидит на своем месте, и это не, не временная работа, он постоянный назначенец. Судьи, федеральные суды, так же, как и Верховный суд, они либо уходят в отставку по старости, по болезни, либо умирают. Они, так сказать, вечно на своем месте, так сказать, скажем так, до смерти. Поэтому а какой-то парт работе временной временной работе я просто судить не могу судья либо занят на, утвержден в должности и работает либо существует вакансия я признаюсь еще раз я впервые слышу термин что существуют судьи которые ну, которых скажем так повременная работа почасовая федеральном суде я никогда об этом не слыхал спасибо большое за вопрос спасибо большое принимаем следующий звонок добрый день вы в эфире добрый день добрый день а, если какая-нибудь обнадеживающая информация о контр со стороны э, министерства юстиции спецпрокурора или юридического э, отдела сената когда же приступим к контрдействиям? Потому что вот ситуация с МакКейном это очень такое безысходность какую-то усиляет. Спасибо. Ну, вы знаете, во-первых, мы все с вами знаем, что продолжается расследование, которое ведет генеральный прокурор э, Конетикута, э, федеральный прокурор э, Коннектикута ведет в связи с э, тем, что происходило на выборах, предвыборах в 2016 году. Полагаю, что он э, выступит с докладом, будет ли он кого-то привлекать к ответственности или нет, до лета. Что касается юридического комитета Сената, который возглавляет сенатор Линдси Грэм, ну, поскольку республиканцы контролируют Сенат, то они возглавляют все комитеты. Я не думаю, это мое мнение, я не думаю, что нужно до выборов, до выборов заниматься какими-то расследованиями сенату, понимаете? Потому что антитрамповская пропаганда использует такие, такие слушания, такие занятия, такое следствие, скажем так, исключительно в антитрамповской пропаганде, что вот посмотрите, вот эти демок... республиканцы-негодяи, они контролируют, контролируют Сенат и юридический комитет, и они занимаются тем, чем не положено заниматься. Ну, это будет... Полностью антитрамповская пропаганда, антиреспубликанская на всех на большинстве на всех антитрамповских и антиреспубликанских средствах массовой информации. Поэтому мое мнение, мое мнение, если бы Линдси Грэм попросил у меня совета, следует ли ему заниматься до выборов, вот такими расследованиями в юридическом комитете Сената, я бы ему сказал, мистер Грэм, подождите до выборов. Давайте изберем пересберем Трампа на второй срок президентом, побе... одержим победу на выборах <как> в Сенат, чтобы сохранить большинство. Ну, а с января следующего года давайте, так сказать, займемся копанием вот этой грязи. Это мое мнение. Согласится ли со мной Линдси Грэм или нет, я не знаю. Спасибо большое за вопрос. Спасибо большое. Следующий звонок. Добрый день. Вы в эфире. Я, собственно, продолжаю этот же вопрос. Я получил по почте очень интересную статью. Правда, без автора. Называется «Пришла пора осушить Вашингтонское болото». Там очень подробно и толково написано о том, что да, ведется. И, в общем, такое обнадеживающее. Я прямо считал и еще одно. Я еще одно письмо интересное получил. Там автор указан. Дмитрий Митейев. Она называется «Глобальное потепление, что не расскажет нам Грета». Тоже обалденная статья о, том, о глобальном потеплении. Мне кажется, даже идиот, если прочитал это письмо, он бы понял, что это глобальное потепление, полное чувство. Uh -huh. Я просто вот с таким сообщением. Спасибо большое. Добрый Знаете, день. Я, я начал со второго вопроса, потому что вообще моя профессия, дамы господа, первая профессия, я геоморфолог. Специалист, геолог, геоморфолог, геолог-четвертичник. То есть я занимался тем, как строить, была построена нынешняя поверхность Земли, геоморфология. И я, скажем так, кое-что знаю климатологии. Значит, изменение климата существовало ровно столько лет сколько существует наша планета людей не было я, только если вы живете в районе чикаго то чикаго было под громадным слоем льда значит в четвертичный период в пристаценно как раз это я занимался геолог четвертичник занимался пристаценным четвертичным периодом было несколько оледенений Несколько оледенений. Причем, если вы живете в штате Нью-Йорк, например, знаете, что такое пальчиковые озера, но ну, может быть, вы живете в другом месте, но все равно были, видели, знаете, что такое пальчиковые озера, и там бывали эти озера на севере штата нью йорка Не все в меридиональном направлении, все как один, так же, кстати, как и река Гудзон в меридиональном направлении. Значит, и пальчиковые озера, и река Гудзон были созданы. Льдом, который отступал и прорывал в земле, так сказать, громадные канавы и для озер, и, и для рек. Отступал лед, ледяной покров был по одной простой причине, потому что было, скажем так, глобальное потепление. Значит, Разговоры о том, что человек влияет на изменение климата, это разговоры для идиотов, я считаю. Ну и к тому же, повторю еще раз, для левых это превратилось в религию. Ну а для них это религия, что человек влияет на изменение климата. Но когда человек верует во что-то, очень, пере... очень трудно его переубеждать. Что же касается статей, всяких заметок по поводу того, что нужно заниматься разгребанием грязи и осушением болота, но мы с вами прекрасно знаем, Трамп обещал осушить болото в первый срок, и ему это не удалось полностью осушить болото, наверное, будет ему трудно и во второй срок, но... Будем смотреть, будем, я и люблю говорить, давайте будем вместе следить за развитием событий. Спасибо большое. За Спасибо вас. большое, давайте еще один звонок и будем потихонечку закругляться. Добрый день, вы в эфире. Добрый, Добрый. день. Добрый. Добрый день. Говорите, я пожалуйста. Вам такой вопрос, я вчера нашел на интернете расследование э, Круза. Он ведет расследование по Клинтон. И там такие вещи всплывают, просто кошмарные. Что Клинтонша там заплатила не за 4 миллиона, а за 15 миллионов голосовавших. Пожалуйста, если вы в курсе дела, осветите этот вопрос. Я не в курсе дела, потому что Клинтонша мне об этом не рассказывал. Да ладно, не может быть. Не может быть, что она... Это Баба Хиля такая негодяйка. Ну, не может просто-напросто быть. Кстати, Баба Хиля сказала, что если... Сандер станет кандидатом Демократической партии Она поддержит его кандидатуру Да даже если бы она этого не сказала Можно подумать что она будет поддерживать кого либо другого Потому что она меньшевичка А сандерс большевик Вот на эту тему дамы и господа О большевиках и меньшевиках В демократической партии Мы будем говорить через неделю И дамы и господа Миллиардер, бывший республиканец Ныне демократ Литл Майк тоже меньшевик. На этом я прощаюсь с вами, дамы и господа, до следующей недели. Всего хорошего и будьте будьте здоровы!